Подожди, что? Я Второй <говор> я, я, я, я, в в я вот Такой у нас вид с окна Там мы видим море Погода шикарная Декабрь месяц никогда не подумал что Так вот получится у меня съездить в теплые края В этом году Поэтому тут вот красота сейчас в аквапарке искупались, как вы видели ну вот, решил немного такой вот обзор заснять так, сколько у меня здесь по времени солнце отсвечивается, чтобы сильно ага, 37 секунд ну ладно, в течение минутки здесь у нас вот так снизу красиво, территория огорожена чужих нету там вот машины ездят в общем, все прекрасно и здорово. Вот такой у нас номер гостиничный. Здесь дочка отдыхает. Здесь сынок играет. Там папа с мамой спит. Здесь ванная комната туалет с ванной, ну, в принципе, номер номер хороший здесь так, здесь свет надо включить да так, ну, такая ванная кабина у нас тоже все устраивает классно так, кто у нас здесь такой зальвенок за такой лежит кто ты, кому отсюда? да никому то так мы вышли погулять вечером с моей любимой женой к морю пошли тут метрах 100 море у нас от нашего корпуса Поэтому все Мы впереди. Пошли все самое интересное. пошла. Так, ну что, идем на пляж. Вон там у нас находится пляж. Здесь у нас теннисный корт, баскетбольная площадка. Там вот у нас закат, такой вот красивый закат. Пофотографировались немножко. А здесь у нас проходит железная дорога. Ну поезда настолько тихо ходят, что их практически не слышно. Они просто пролетают жих, и все. Там у нас деревья такие вот. Не знаю, как они называются, но сочетаются с этим ландшафтом. И кажется, у нас был гудок, гудок поезда. Сейчас вот посмотрим, как он проходит. Слушайте, слышите? У нас вот такие мини-тренажеры. Их еле видно. Освещение слабое. Такая спортивная, скажем такая детская площадка. А там у нас тренажер, тренажерный зал. Вот в этом корпусе. Здесь у нас такие вот пальмы растут. А там море. Так, друзья но ну у нас вот такой вот вечер сейчас около 6 вечера места свободные здесь вот такой навес как-то я приезжал года четыре назад сюда здесь его не было я так понимаю это от солнца В таком вот стиле сделано Сейчас мы сюда зайдем под низ натянутый материал такой вот с изгибами в принципе я думаю что от солнца будет защищать вдалеке корабли стоят я правда не понимаю чем они там занимаются может рыбу ловят вообще когда на поезде ехал кораблей 15 стояло где-то вот метров 300 от берега. Ну, такая вот красота. Так, у нас здесь фотосессия. Чувак, опять фотографироваться да будешь надо Нет. Нет. дай мне фотку вот это луна давай давай и сегодня друзья у нас шестой день нашей замечательной поездки прекрасное утро захотел записать в принципе немножко я сейчас за эти шесть дней, скажем, разобрался с окрестностями слева у нас аквапарк сейчас там купается у меня жена с дочкой здесь вот такой вот вид, как я уже раньше показывал и у нас с правой стороны море буквально здесь 100 метров, наверное немножко она сегодня бушует там вдалеке Судно стоит какое-то, не знаю, рыболовное или чем-то занимается Но погода хорошая Опять хочу сказать, декабрь месяц Вчера было плюс 17, как показывал термометр но вот, удивительно, что есть такие места, где в декабре можно отдохнуть, покупаться Это первый раз у меня за все время такое, что я зимой Купаюсь под открытым небом. Всем пока. Увидимся. Закат.